и отдал их под стражу на три дня. Uh -huh, спасибо. Вот, ну так Мы небольшими отрез, отрывками будем, чтобы не забывать, что, что вы прочитали. Но тут интересный тоже э, такой момент. Дважды э, клянется Иосиф в жизни фараона. Вот, то есть, как бы такой языческий обычай э, в древних народах это было очень распространено. Это было распространено на Востоке и впоследствии и на Западе тоже, и в Риме, к клялись жизнью Цезаря, Кесаря. Вот. А, оказалось бы, но Иосиф все-таки он такой правоверный э человек, истинно верующий. Вот. Ну, толкователи ничего на насчет этого не говорят. Но тут интересно, что он. Э э в общем-то, эту клятву уже сразу нарушает. Он говорит, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете, пока, не, если не придет брат все имейшего. Отдает по стражу, а потом говорит: пусть один из вас содержится в доме, а вы пойдете. То есть еще брат не это, а они уже выходят. Вот. Но я думаю, что, может, это такой у него этот э, э, такой фразеологизм, во-первых, а во-вторых, может быть он не очень дорожил жизнью у Форока? Ну как бы <смех> Я вот так думаю Может быть здесь Знаете в Библии тоже тут -то бывает И ирония такая Как Господь говорит Когда э, Пророк э, Говорит дайте вот выкуп э, За душу э, выпу, Выкуп за Бога а Они дают 20 сребреников и Господь говорит, дорого уже вы оценили меня, сыны Израилевы. То есть так вот иронически. И тут может быть тоже, знаете... Нет, он же отсылает их, чтобы они хлеб-то отвезли. Один-то не... Он должен вернуться за братом. И дальше... Но он чтобы... говорит, понимаете, хрень, он ставят. же говорит, вы не выйдете отсюда всем да. сначала, а потом да, отставляет одного. оставляет одного. Потому что они вообще-то, если они пришли за хлебом, а он понимает, что везде Нет, ну я вам просто выражение. А зачем? Кто его заставлял вообще такое говорить? Да, конечно. вот. То есть, вот тоже такой интересный момент. Толкователь на это обращает, как-то оправдывает всячески Иосифа. А я думаю, ну как бы ты сказать, ну фараон там, глава. И зная будущее, собственно говоря, предков, потомков Иосифа, да, когда фараон будет издеваться и погибнет, ну там... Не, не совсем известно, погибли фараон сам или только армия, да, но, в общем-то, это гибели фараона, по большому счету, да. И вот такая вот, может быть, перекликается клятва с жизнью фараона, с, что вы не выйдете отсюда, а там же фараон будет не выпускать. Их, собственно говоря, 12 колен, их потомков он не будет выпускать. Видите, какие подводные какие-то темы тут всплывают. Да. Писание это говорят, это такая глубина, там вот туда только нырни и все, там вот эти связи пойдут, и чем больше всматриваться будем, тем больше будем поражаться А я прям когда читала, вот, думаю, сам себе противоречит, думаю, нервничает, наверное Вот, я, вот ну, так, так вот толкователи и вот вот Лапухина там это толковая библиотека он сам себе он в эмоциональном таком состоянии, да. он, значит, сам себе противоречит, то будет угу. не выйдете, то, говорит, вот так вот сделать. Там вот три, три варианта у него. Это, знаете, такое толкование уже. Э, а в крайнем случае говорят. А это вставка, вообще, когда не могут понять, а это вставка, а это там вообще другой вставил, и так далее, и так далее. А в священном писании все-таки надо, это такое идет от отношения, от какого-то превозношения. Что-то древние писатели, что там писали, они, знаете, вот, вот. мы-то сейчас знаем, какие-нибудь там новые лингвистические исследования и так далее. И можно, конечно, и по гордости своей тут натолковать. Вот. И опять же, по стражу на три дня, да, он был там в течение тоже в темнице, да, три года. Вот. А тут на три дня такие параллели. И после. А так, мы дальше не считали, да? Дальше не считаю. давайте.